Там никого нет. Нет? Нет, там что-то есть. Какие-то надписи. Если даже спасти, а ты, не миновать тебе беды, случилось? Кажется, свет выключили. И что делать будем? Что, что? Включать! Сработала. Смотри, Соня, тут какие-то следы. Соня, там сзади кто-то ходит. Женя, не шути так. Я не шучу! Правда кто-то ходит! Соня, книга пропала! Что? Но как? Голод усли. я знаю кто это сделал это был джефф убийца но пусть и так но как ее вернуть Мы вызовем джефф убийцу я прочитаю усыпляющее заклинание потом отберем у него книгу ты с дуба рухнул он же нас может убить соня что ты предлагаешь нам в любом случае надо ее возвращать ладно но после того, как отберем книгу, мы сразу же его отзовем. Вот. Соня, но когда он придет, ты включаешь свет и закрываешь уши. А я читаю усыпляющее заклинание. Да, да, я поняла. Я не хочу спать. Джефф, убийца, приди. Джефф, убийца, приди. Джефф, убийца, приди. Соня, давай я забыл заклинание может это иллюзия это иллюзия соня это всего лишь иллюзия ты не настоящий женя и исчезает как свет прогонит тень как зла огонь потух так навсегда исчезнешь «Кровь на стенах на полу, я, я хочу, хочу сыграть, сыграть в игру, я догоняю, ты, ты бежишь».